Всем привет, и с вами Тесс Року. Сегодня у нас сталкер ДТР Рерум. Рерум является сюжетным аддоном для сталкера ДТР, отвечающий на многие сюжетные вопросы, например, почему Монрит захватил базу свободы и так далее. Данный аддон создал Эд777 и Крамер, ютубер, который ча частенько стримит Stalker, а также делает по нему видео. Так... У нас тут уже немного измененная система очков-науков. Я предпочитаю и комплектов. Например, набор охотника за артефактами, по-моему, стал дороже. И базовый комплект тоже дороже. И геолог стал дороже на 5. Внимательность. Врема... Внимательность также, по-моему, осталась. Твердую руку понизили. Нормальный наук так. Авторитет и изобретатель. Так, мясник. Нам... Нам нужна твердая рука. Все, отлично. Начнем. Так, а это мы где? Так, карта у нас есть. Отлично. Так, не осмотрелся. Мы находимся здесь, на кордоне. И у нас здесь записка. Пробегал Мити, ой, фу, мимо, блин, извиняюсь, что-то задумался. Пробегал мимо и заметил, что режим бездыханным. Тащить нас к еще не знал, из-за того, что неизвестно, как отреагируют на нас другие. Он заметил то, что... Странно то, что у нас ничего не было, так даже бандиты сталкеров не отбирают До да, зона свидимся, он нам сказал. Он будет на свалке или на кордоне, так. Ну, вкратце их понятно. Это сюжетный персонаж, нам надо его найти. Большего нам пока знать и не нужно. Так сказать, выживайте. Здесь где-то есть тайник, я помню. А, вот он. Ох, годный очень тайник. Карты заодно. А, так, аномалию нам подсказал. Есть еще здесь что-нибудь? Ну, пока на нас еще даже никто не напал. Это огромный плюс. Вот здесь вот... Ничего нет. Здесь ничего. Не помню, здесь что-то есть. Так, секунду. Осмотреть навыки. Внимательность я взял, да, отлично. Тут заметная отличие. То, что в отличие от обычного ДТРа у нас... Нет 3000 рублей. Угу, проблема. Какой-то вы там, ребят, вырубили. Так, переделанные текстуры, кстати всего. Еще-то это и не подметил, вот. Дали бы по-другому. Бандит. Бандит с ховаром. И с обрезом винтовки Мойсина в ужасном состоянии, правда. Но патроны. Всем спасибо, все и, кстати, деньги теперь падают, когда мы утаим кого-то. Так, мне нужна работа. Аптечка нет. Мне нужна работа. Нет, звук и точно никуда не скроешься. Что на она... Это звук когда выполняешь задание по моему в этом с карими, да когда задание выполнено или получено но звук явно знакомый так спускаемся отлично есть работа на примере pbx еще что-нибудь кпк забрать берем данное задание угу. а записи доктора надо прочитать ну понятно 50... на 50 мы ничего здесь не обменяем 150 здесь 600 вообще что то починить требуется Так, водка ну наук внимательности помогай просто ну да, уже неплохо. Здесь ничего. Так. Уже первый ут мы получили. Кстати, в этой игре очень неудобно музыку настраивать. Ну да ладно. Я бы хотел ее сделать еще тише, но тут режим... Либо ее вообще выключать, либо оставить на таком уровне, достаточно громком, как я считаю. Что, мат? Так, по торговле. Слизь. Ну, нет, пока не будем брать задания такие. Посмотрим, кстати, насыпь у кого. У бандитов или у сталкеров, или вообще у военных как никак тут еще изменяя геймплейные и по карте так. собаки слева он их не, не по мне Ну да, пока они нападают не на меня. Так. Не, неплохо. Я отвлекаю, он их отстреливает. Он, правда, очень косой. Заври, чужила, замри, а то я сейчас завалю, ты пал ну а жму так отлично навык авторитет нас выручает и я почему-то думал что здесь могут быть и stalkера обычные не ни с одной собаки кстати ут мы не подняли жаль ну, ладно ну, то, что один бандит стоит, тоже странно. Так, сортируем. Первые патроны получили. Сейчас на Нет, мы сначала здесь обутаем тайники, точно. Здесь же, как я понял, более высокий шанс найти что-то в тайниках. Карта. Так. Детектор? Нифига себе, тут уют, конечно. Ну да, радиация тут -то тоже мощная. Тут тоже где-то здесь должен быть тайник или хотя бы ящики. Так. Нормально просто. Замечательно, я бы даже сказал. Можно так разбогатеть, в принципе. ну давай опять ничего Эх, жаль я слышу собак слива от нас они явно доставят нам в будущем проблем но не сейчас нам быть аккуратнее Тут я вижу где-то аномалия уже ощущение что у нас уменьшилось количество радиации ну давай ничего нет А здесь будет тайник тайника здесь не будет а что здесь будет всем себе ну да ну ладно немного не то неплохо ни Здесь ничего нет так опять ничего блин. вроде наук внимательность так сохранимся рандомный взрыв я не ожидал записки доктора угу. валя 2000 это лаборатория очень необычные угу. Так, понятно. Разведка долго отправилась в секретную лабораторию X18, но ничего не добилось. Сухие все установки в X19, еще. Ну, короче, вкратце, их надо попасть сюда сюда и сюда по моему что что я понял и волына не свети нет так он говорит что так отлично задание получено со всеми вопросами вали к бугру так давай опять ничего в ящике что ж так сначала хоть что-то мы находили. Нож, кстати, что-то быстровато ломается на этих ящиков. Да, радиация потихоньку сама собой выходит. Так, странный подвак был очень. Кстати, что-то из этой версии вылетает чаще. Не заметил. Попытался. Пару раз, когда я пытался запустить игру, у меня она просто вылетела. Но ну, а сейчас нормально все работает. Банка с хламом. что то Внимательность не особо сейчас помогает. На бордере розжига. Не особо богатеем. А! 200... Он погиб. Иди, бугру по ушам! конкретно! А, а этот типа... Ну, mm. Класс. Ну, что тупим? пим? Все, погудели! Пацаны! Да. Рыб ты шухер уехал! Пацаны! Странно очень. Ну, что тупим? пим? Все, погудели! Как я понимаю, он не погибнет. Так что... Надо... Поза! Со всеми вопросами, вали к бугру! Блин, золотаря, бандита. Нам наверх. Я, если честно, надеюсь, что у него... Будет... Молоток какой-нибудь, который упростил бы нам задачу раскрытия всех этих банок. Коробок и так далее. Ну, давай. Канистра пустая. Ну, не, не богато очень. Ну, сколько у нас сейчас? 300 всего. сходить сюда на аномалию сразу если найдем артефакт неплохо сможем заработать кстати я помню хорошо что на болоте принимают артефакты дешевле чем у Сидоровича я это проверял в сталке ДТР. а молоток у нас есть блин молоток у нас все это время был так забираем мышь сдадим ее Сидоровичу также. же Так, заряжаем 9 патронов. Угу. А чего, у нее нет ре переключения режима стрельбы? Нет, как я понял. А что у нее по повреждениям? Достаточно. Ничего. Так. Мы ну, сходим сейчас сюда. Потом пойдем возьмем задание у Волка. Продадим все, что у нас буквально есть. Хоть. Не, ПМ очень много. Очень много на, на нем повреждений. Посмотрим вообще, что за награды. Толпа барсиков. Это не собаки от них убежать проще Она выбила он мне оружие? Кот выбил у меня из рук оружие? <тасрот> угу. Каждый день вижу таких мощных котов, которые от которых еще лагает. <тасрот> Сохранимся. <тасрот> Метов нет. Часть кота. Ну да, кровотечение не найс. Nice. Ну, две части кота. На бинг хватит, в принципе. Так, здесь что-нибудь есть? Ничего. По аномалиям. Чего никак? Ну да. Не. Так, это неудачный заход. Блин. Блин Что-то неправильно получилось. Оно. Так. Так. Да что ж так? Uh. Теперь надо как-то сюда да. Так, где-то здесь. Понятно. Пойдем. Отлично. А, кажется, я что-то заметил. Ага, да. Давай. Так. Тут просто крайне аккуратно. быстро уйти Ух, 500 заражения замечательно и она будет только расти 517 ну если у Сидоровича не будет антирогена, мы конечно попали надеюсь он у него будет Медуза сколько, тысяч пять будет стоить точно. Неизвестный препарат мы наверное продадим. Кстати, в обычном товаре его не было. Так, торговля сразу. Три тысячи. А где его? Это баг что ли? Это явно бак. В чем прикол? Что за баги? Я специально запускал рум до этого. У него был. Вот, у него хабар был. У него все было. Так, да. Неплохо. Так. Ну, это явно какой-то баг. Секунду. На, перезайти будет. М -м -м, не понял юмора. Вообще не понял юмора. Так. Нам, наверное, придется перезаходить. Логи-баги, модификации. Замечательно. Я заходил, у него был товар, все нормально было. У них есть у... А так ведь нет. уголь найти тоже не проблема. Кристальная колючка поищем. Я не понял. Да. Ты хотел что, нет? Замечательно. Да, я хотел бы утецкий. Угу. Уникально. Ладно, а на этой ноте я предлагаю закончить, буду разбираться, что здесь не так. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.